Всем огромный привет и добро пожаловать уже на мой новый канал, я рада видеть всех своих здесь старых зрителей, большое вам спасибо за то, что вы все это время были со мной, большое спасибо за то, что вы решили перейти на мой новый канал, я буду вам благодарна, если вы останетесь и дальше со мной, я рада приветствовать всех новых зрителей, для новых зрителей скажу, что меня зовут Юля, что-то более подробно будете узнавать из новых роликов, если что-то интересует, пишите в комментариях, я на все комментарии стараюсь отвечать, может быть не сразу, но как только у меня появляется свободная минутка, я обязательно все читаю и на все комментарии отвечаю. Для всех зрителей хотела сразу, наверное, озвучить темы моего канала, здесь останется все то, что вы любили на моем предыдущем канале, будут и вкусные рецепты, будут и распаковки покупок, и обзоры косметики, и декоративный, и уходовый, буду делиться с вами своим мнением, вы знаете, что я всегда говорю только правду, стараюсь не вводить никого в заблуждение, ну, конечно, это мое личное субъективное мнение, но оно всегда честное. Дальше будет и организация хранения, буду делиться с вами какими-то своими секретами ведения домашнего хозяйства, буду показывать... И нашего Оникса, это у нас щенок-кавалер Кинг Чарльз Пеннеля. Будем с вами прогуливаться и по нашему участку, буду рассказывать, где что у меня высажено, как я зачем ухаживаю. Ну, в общем, все темы, которые были на том канале, сохраняются и здесь. У меня будет формат влогов, то есть в каждом видео я буду делать по несколько как бы, тем таких, для того, чтобы и вам было интереснее смотреть вот, ну и мне больше самой тоже такой формат по душе. Вот. В общем, планы у меня, как всегда, наполеоновские. Надеюсь, что все получится осуществить. Но, конечно, без вашей поддержки это будет сделать просто невозможно, поэтому я буду вам благодарна, если вы меня будете поддерживать и комментариями, и лайками, и подпиской, и будете делиться моими видео со своими друзьями. Также YouTube сам выбирает при подписке такой обыкновенный колокольчик и присылает вам уведомление только о тех роликах, которые считают, что вам будут интересны. Я вот, например, на все каналы, где подписана сама, выбрала такой черный звенящий колокольчик. И мне уже приходит уведомление обо всех новых видео, которые выходят на том или ином канале. Я уже сама решаю, смотреть мне его или не смотреть. Ну, мне кажется, так удобнее, вот, и э, вам решать. Ну, просто вот я обращаю ваше внимание, что сначала предустановленный идет колокольчик по предпочтениям. Я покажу, как это можно сделать, перейти, поменять. Если вы выберете черный звенящий, тогда вы точно не пропустите ни одно мое новое видео, и мы будем с вами видеться как можно чаще. Но сегодня видео я покажу, как применила у себя дома покупки из своего предыдущего видео. И я подумала, что для удобства новых зрителей и для всех тех старых зрителей, которые по какой-то причине не видели мой предыдущий ролик, я его опубликую тоже на этом канале. Скорее всего, оставлю ссылку вы сможете перейти посмотреть там я делала распаковку рассказывала почему выбрала тот или иной товар там у меня есть и цены ну в общем я думаю что так будет для вас удобнее ну а сейчас давайте будем с вами начинать и желаю вам всем приятного просмотра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 ну вот, раз Паковала я гладильную доску, просили у меня это сделать, ну вот смотрите, попробовала, стоит достаточно устойчиво, регулируется по различной высоте, ну я думаю, что вы видели, раскладывается в принципе легко. Сама по себе она тоже не очень тяжелая, поэтому удобно будет переносить в любую комнату. Вот эта полка у нас рассчитана максимально 7,5 килограмма и она металлическая. Также здесь есть вот такая дополнительная Вешалка, ну не знаю, как правильно сказать, сюда можно развешивать плечики вместе с блузками, рубашками, вот то, что вы погладили. Сюда можно заправлять провод для того, чтобы он не путался. И меня просили показать саму поверхность столешницы, она вот такая. Это не металл, как подумали многие, я думала это пластик, но вот если присмотреться, чем-то напоминает спрессованный пенопласт, но он такой более прочный, в общем, не знаю я точно, что это такое, не знаю, почитаю, может быть, там найду. И здесь есть отверстия, отверстия, видите, обработанные, ну, в общем, что проходил хорошо пар. И по ощущениям, вот эта поверхность не должна будет отпечатываться. В общем, я еще попробую, потом с вами поделюсь. И видите, весь чехол сделан в мелкую дырочку, для того, чтобы лучше проходил пар. Этот чехол съемный, можно покупать запасной. И он идет на два размера, и на S, и на M. Я видела, кстати, что продаются чехлы отдельно, но единственное, что стоимость не посмотрела – и давайте быстренько пройдусь по характеристикам, у меня это размер М и размер самой доски 120 на 38 сантиметров. Кстати, у меня спрашивали, это размер с учетом вот этой полки или нет, нет, это вот размер самой вот этой вот поверхности, то есть вот эта полка идет дополнительно. Сюда также можно устанавливать и утек, и паровую станцию, 5 лет гарантии. Вот так можно на эту полочку развешивать плечики, вот про то, про что я вам говорила. Указано, что пропускает пар. Регулируется она по высоте от 76 до 100 сантиметров и весит 5,4 килограмма. И также указано, что вот стабильная система, что она устойчивая. Ну, как бы да, все равно, конечно, немножко трясется, но, знаете, все-таки не сравнить с той, которая была у меня до этого. Вот здесь, кстати... Еще письмо надо прочитать, может, тут что-нибудь интересное сейчас прочитаем. Я даже и не знала, ну, как бы, собственно, как я могла знать, если она была запакована. Так, где тут русский или белорусский? А, ну, здесь идут предупреждения, что надо, значит, пользоваться под наблюдением, если есть какие-то проблемы. Вот, в общем, буду эксплуатировать и поделюсь с вами потом уже мнением. Но ну, вот на самые такие вопросы, которые мне чаще про нее задавали, я ответила. То есть это все-таки не металл. И теперь давайте распакую еще сушилку для белья.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 а в общем не ожидала я, что она прям такая огромная. Смотрите, насколько она раздвигается. Вот, кстати, это приспособление для сушки носочков. Сюда вот вставляется. Вот, ну раскладывать мне, конечно, первый раз так было не очень удобно, но надо потренироваться. И посмотрите, она высокая, то есть можно вешать длинное белье. В общем, тоже посмотрю, как будет в эксплуатации. Но, скорее всего, для такой ежедневной стирки я буду все-таки ее использовать в неразложенном состоянии. Ну, то есть раздвигать вот так не буду. Но при необходимости можно раздвинуть. И смотрите, вот эти перекладины на самом деле такие толстенькие, то есть белье загибаться не должно. Здесь вот уже, конечно, поуже. Ой, ну вот так. Конечно, она, ну, вот стоит так не очень устойчиво, мне так кажется. Все-таки поверхность достаточно большая. Но у меня здесь еще часть и на ковре, часть на полу. Надо будет попользоваться, и тогда я смогу уже поделиться более подробно своим мнением. Решила я вот эту варежку оставить для зимы, буду пользоваться в новогодний период, как раз тематично, вот, ну, а сейчас открою, попробую вот этот набор, хочу взять голубую, у меня как раз таки осталась голубая тряпочка для стола, в общем, будет комплект. Вот так она выглядит поближе. На ощупь, знаете, такая вот интересная. В общем, читала хорошие отзывы. Хочу попробовать. Ну и попробую ей помыть новый чайник. Первый раз налью воды и прокипячу. Затем эту воду солью, так как внутри мог быть какой-нибудь налет. Ну и следующий раз уже закипячу и этой водой можно будет пользоваться. Кстати, я вам не показывала, ну вот внутри... Так он выглядит, сейчас будем мыть. Что могу сказать после первого использования? На обычную губку, конечно, не похоже. Она такая более упругая, что ли. Пена образовывается неплохо. В общем, все хорошо моет. Мне кажется, будет подходить и для деликатных поверхностей не будет царапать. Вот. Но в целом я как бы довольна. Ну, вот читала, что такие губки более долговечные и более а, легко их содержать в чистоте. Ну и перед тем, как выбросить тряпку, которую я вытирала поверхности, то обычно еще вытираю мусорное ведро с наружных сторон вот, и затем уже выбрасываю. Ну вот, поставила я новый чайник рядом со старым, для того, чтобы вам было более понятно. Немножко отличается, да, то есть вот новый чайник чуть-чуть повыше, этот как бы пошире. Но в целом мне, конечно, новый нравится больше, потому что он смотрится более интересно, смотрится более выигрышно и на варочной поверхности, и на фоне плитки тоже смотрится он лучше. Кипячу воду первый раз, сливаю. Вот, и затем еще раз закипячу. Ну, от старого чайника я, наконец-то, избавляюсь. Губки сейчас распакую, отправлю на хранение. Также распакую ершик И попробуем с вами им что-нибудь тоже помыть. Баришка, конечно, так побольше ощутимо. Ну, я думаю, что тоже будет удобно. У меня, кстати, вот покажу вам для сравнения остался ёршик, я его покупала когда-то для мытья детских бутылочек, ну и пользовалась сейчас тоже смотрите, насколько у него короче ручка и э, здесь он тоже достаточно широкий ну вот что-то широкое и невысокое можно было помыть вот, а так надо было как-то вот так, либо еще как ну в общем это было неудобно вот с этим, конечно, таких проблем не будет. Надеюсь, будет поудобнее. Ну и плюс силиконовый, конечно, гигиеничнее. Кстати, я все думаю заменить туалетный ёршик. Ну, конечно, совсем другая тема. Но просто параллельно вспомнила, хотела у вас спросить. Вот, если у кого-то есть силиконовый, напишите, как вам, нравится, не нравится. Потому что, я вот думаю, может быть, туалетный тоже заменить на силиконовый. Вот именно из-за гигиенических свойств. Ну, напишите, буду вам благодарна. Сейчас буду делать, ставить лед. Буду использовать обыкновенную воду из-под крана, у нас она неплохая, можно пить просто прямо так, вот, но единственное, что лед с такой воды получается мутный, если вы хотите такой прозрачный лед, как вот, знаете, в ресторанах подают, то там отдельная процедура, но я не буду заморачиваться, мне подойдет и такой и отправляю в морозилку до полного застывания, затем покажу вам, как в итоге лед будет доставаться. Взяла продемонстрировать вам, что в итоге получилось. Ну, здесь можно наливать чуть-чуть поменьше, для того, чтобы вот вода не выходила за перегородки, тогда квадратики будут аккуратнее. Ну, я думаю, что вы видели сами, что достается все легко и просто. И теперь давайте попробуем вот эти вот бросить в бутылку. Буду вбрасывать в обыкновенную бутылку с минеральной водой. В общем, очень удобно. Лимона дома не оказалось, поэтому буду пить воду с концентрированным лимонным соком. Помыла, уже распаковала набор, который купила. И вот еще достала старый, который у меня был из Икеа. У меня было таких два набора. В итоге в одном у меня наборе два контейнера разбилось. Вот, и подумала, может кому-то будет интересно для сравнения. Здесь у нас получается в крышках разные прокладки вот эти силиконовые вот и в они все белые и также немного отличаются по размеру вот это вот самые большие вот так выглядят средние то есть этот более такой как бы низкий и широкий, этот наоборот более повыше и такой немножко поменьше. Ну и маленький выглядит вот так. Весь вот этот набор, он как бы более приземленный, то есть идет пониже и пошире. Попробовала а тоже все плотно хорошо закрывается надеюсь, что будет пользоваться точно также удобно для меня такие контейнеры это просто палочка воручалочка я в них и рыбу могу засаливать и огурцы вот мало соли, потому что удобно крышка очень плотно закрывается и потом можно например взять, перевернуть, потрясти ничего не переливается в общем удобно Тряпочка, кстати, такая достаточно толстенькая. Ну и также поудаляю сразу все наклейки, потому что не знаю, как вас, а меня они раздражают. Кстати, вот снизу оказалась цена, видна старая. Не знаю, видно вам или нет, 64, наверное, 99 то есть 65 злотых. А я в итоге купила за 47. Вечером зажгм. Попробуем i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right and for the first time in a long time i'm all right i've seen a lot of change been through a lot of pain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 Сейчас хочу попробовать установить домашний ароматизатор домашний. Так, делаю первый раз, поэтому будем пробовать вместе с вами. Пахнет, кстати, достаточно приятный такой цветочный аромат. Нет, аромат даже, знаете, я бы сказала, больше свежести. Так, здесь нам еще необходимо установить больше-меньше. И как это сделать, подскажите кто-нибудь. А, все, поняла. Значит, вставляем. Одевается защелкивание. И сейчас повернем, наверное, я попробую вот с двух капелек, вот так. Второй по интенсивности. Посмотрим, будет этого достаточно или нет, если что, всегда можно добавить. Я не хочу, что прям, знаете, вот благоухало на все, но вот хочу, чтобы был такой легкий, приятный. Аромат. И вставлю в розетку, которая находится у нас в коридоре, около комода, как раз вот при входе в дом будет сразу вкусно пахнуть. Ну, я так понимаю, это аромат чисто выстиранного белья, но на самом деле аромат приятный, ничего плохого сказать не могу, мне понравился, и видите, можно протестировать